Приветствую, друзья! Продолжаем передача из Узбекистана. Сегодня я хочу поговорить о том, что у большинства людей не хватает энергии. И вот они думают, что главное, что дает им энергию, это питание. И вот они начинают сочинять, придумывать, собирать информацию, как, где питаться. И чем больше они занимаются питанием, тем меньше у них энергии остается. Вот есть такой, значит, диагноз синдром хронической усталость и наша сегодняшняя тема что такое около пространственная энергия так вот ваше здоровье степень укрепления здоровья пища занимает самое последнее место вода дает больше энергии, если она сделана, как я сказал, через дистиллятор, а потом мы ее, значит, замораживаем, отмораживаем и ставим на солнце, и она уже будет заряжать, значит, там будет солнечная энергия. Еще туда можно бросить разные камни кварцевые. Для мужчин это отдельные кварцевые, а для женщины розовые лучше всего. А для мужчин лучше можно черный кварц есть, темный. Таким образом, человек, который хочет восстановить свое здоровье, должен перестраивать себя, но без знания он не может оздоровиться, он не может помолодеть. Много факторов, которые отнимают у него энергию. Первое это его враг, это невежество. И его ум собирает ну, все, что не нужно, что вредно он делает, а что полезно он не делает. Получается, на черное говорит белое, а на белое говорит черный. Значит, представьте себе, что вот эта пространственная энергия, она вокруг человека. И где ее больше всего? Ну, там, где леса, где водопады, где горы, где зеленые луга и поля, где океаны, реки. Вот там, где природа, там... Большое количество праны или психической энергии. Вот. Или ки, это японцы. Они же, древние народы, знали, что такое психическая энергия и что такое прана. Представьте себе, что вы купили самые лучшие, вот, вот сорвали самые лучшие там, черешни, груши, яблоки. Но самое свежее, органическое. Если у вас не будет достаточно раной психической энергии, у вас ничего не усвоится. Первое. Второе. Если у вас не будет душевной энергии, то есть вы должны быть довольны тем, что у вас есть. Значит, если у вас не будет достаточно душевной энергии, Удовлетворение, с улыбкой надо есть, надо есть вдовольствие. Вот. И если вы не помолитесь, это знак уважения через божественную энергию. Если вы уважаете и любите Бога, вы должны как-то вымыть руки, подготовиться. Это целый ритуал, питания и вы, значит, где это готовилась пища, тоже имеет большое значение. Если злой человек готовил, значит, вы будете есть отравленное уже блюдо. Дальше, если пища варится и жарится, никакой энергии у вас будет только отниматься. Почему? Потому что все живое, что наполняет нашу пищу, это солнечная энергия. Это самая высшая э, целебная энергия. У нас есть еще космическая энергия, есть планетарная энергия. Планетарная энергия, космическая энергия, она включает э, все э, значит, звезды, луна, разные другие планеты, и вот совокупность вот этой энергии, это не только солнечная энергия, она насыщена праной. И вот это все человек может принимать через медитацию, через заклинание, через молитвы. Это все разные степени ассимиляции, ассимиляции вот этой околопространственной энергии. Значит, в любом ресторане, когда вы жарите и варите, вы отдаете эту энергию, потому что мало того, что там все убивается в 45 градусов Цельсия, все убивается живое, все энзимы, все вот белки становятся перевариванными, большие, и они делают дырки в тонком кишечнике, Это называется синдром дырявого кишечника. Значит, любой контакт к человеку, вот возьмите животное, у них 24 часа контакт э, с природой. То есть, мало того, уже они заземления у них. Вот. Они день и ночь, они спят, значит, э, на Земле тоже контакт. уже земная энергия, земной магнетизм, это, это максимум. Там и солнечный есть магнетизм, и земной магнетизм, и околопространственная космическая энергия. Представьте себе, что древние народы, первый человек Адам тоже самый, 2-4 часа был на природе. А мы все 12-15 часов, я бы сказал, находимся внутри. И вот эти, вот эти углы, когда вы спите, вытаскивается ваша энергия. Вот. поэтому нужно окуривать там, где вы спите, и поливать соленой водой эти углы, чтобы уменьшить уменьшить вот эти вредные энергии, вредные включения. Вот лучше спать где-то в круглом доме, потому что там, где круглое, там Вибрации ауры не будет уменьшаться. От вибрации ауры это и есть энергия, зависит наше грубое тело. Значит, если вы живете и разговариваете с кем-то, обстановка должна быть дружелюбной, то ничего не усвоится. Представляете? Ничего, 95%, если не больше, превращается в зловонный кал. Больше никакой пользы. Что бы вы ни говорили, где, кого бы вы ни спрашивали, я вам говорю, тысячелетний опыт йогов, которые, есть йоги, которые живут по 350, по 400 и больше лет как до всемирного потока. Вот. Дальше <смех> приживание. Если вы не живете, а вот глотаете через одну минуту, тоже ничего не, усва... не усваивается. Вот это все вы должны знать. Что такое околопространственная энергия? Подошли к дереву, вот. Дерево может брать энергию, а может отдавать энергию. Это небольшая тренировка. И вы, значит, позвоночником стоите, обхватываете, обхватываете это дерево. И дерево, которое вам понравилось, вы сначала с ним разговариваете. Это все живое. Они понимают, так же, как и огневая. Значит, энергия Солнца – это божественная энергия, самая могучая энергия. И вот вы и босиком ходите, забираете энергию, лежите на земле, забираете, вот загораете, где-то тоже тело собирает инфекцию, и тонкие тела собирают инфекцию. Вот, ну и если спать, вот дети, если будут спать на земле, я утверждаю, что болеть они никогда не будут. Ну, правильно, их надо еще правильно питать и закаливать. Никогда дети плакать не будут и никогда болеть не будут. Вот все, что я хотел сказать. Значит, еще. Вот нужно делать, нужно специальные йоговские упражнения делать, перевернутые позы, и дышать с задержкой. Вот, надо научиться делать дыхание по йоговским системам, или же там есть такой Кузнецов, Бутейко, вот, лучше всего бутейка уже доказано за 80 лет. Обязательно воодушевлять себя нужно ходить в концерты, петь, танцевать вальсы, польки, слушать концерты, ходить. Вот я сделал концерт, без этого концерта вы никогда, повторяю, не восстановите свою эндокринную систему. Никогда! Никогда! Потому что эндокринная система – это 9 желез внутренней секреции, которые выделяет гормоны. Если вы не будете воодушевлять себя, радоваться, то вы не сможете быть здоровыми. Потому что эндокринная система – это ключ к долголетию, к здоровью, к счастью. Потом вы должны делать руками что-то красивое, выращивать розы. Вот. Вы должны видеть красивое. Все, одеваться и в обществе красивых, умных людей, вот, которые не будут вас раздражать. И наоборот, те, которые вам мешают в обществе, где вас не уважают, завидуют хотят отомстить вас и так далее, не контактироваться. Здрасте и до свидания. Больше улыбаться. Хоров, есть ли деньги у вас, нет ли денег? Улыбаться. Потому что там должна быть такая энергия, чтобы сами силы небесные, уважая и любя вас через ангелов и архангелов, давали вам материальные блага. Но этому также нужно научиться. Удачи, друзья! Звоните Анне во Франции и звоните Алексею из Минска. Удачи и счастья!